На связи Максим Петров, расскажу промежуточные результаты, какие имеются, то есть насколько мы в плане или не в плане. Промежуточный результат лично мой, да, то есть вложено у собственных средств 237 тысяч дивиденды, полученные 15 857, то есть дивидендная доходность ко всей сумме вложенных денег составила 6,6%. Вложенные за переоценки, то есть необходимость мне внести денег больше, чтобы купить то же количество акций, которые были задекларированы в сигнале, соответственно от меня это потребовало дополнительно 7 892 рубля. И тогда получается, что мой мой мои финансовые результаты то есть сейчас активы составляют 300 тысяч рублей, вложено 245 тысяч. Доходность к средним активам двадцать и три процента. Годовая доходность получается составляет 19% процентов годовых в рублях. Если говорить в номинале инвестированных, инвестируемых долларов, то есть всего долларов вложено 3700 долларов в настоящий момент. Вложено, при этом текущая долларовая оценка активов по сегодняшнему курсу доллара составляет 4770 долларов. То есть доходность к средним активам в долларах составляет 28,9%, годовая долларовая доходность составляет 24,8% в долларах. Да, то есть нам еще на руку сыграло в принципе укрепление, э, укрепление рубля, то есть оно вытянуло долларовую доходность выше рублевой доходности. А плановая доходность при этом в месяц составляет 2%, с учетом слабого доллара средняя доходность составляет 2,06% в месяц, причем это чистая доходность, да то есть это с учетом уже вознаграждения брокера, всех-всех-всех а, вознаграждений, а, если мы там используем налоговые льготы, то есть у нас эту доходность никто не отберет. По плану, расчетному плану, на декабрь 2019 года у нас а, должна быть общая сумма активов. С учетом прибыли, которую должны получить, чтобы достичь э, наших целей, э, по состоянию на декабрь 2019 года, плановый, план должен составлять 4325 долларов. У нас сейчас фактически э, 4770 долларов, то есть получается немного больше. То есть перевыполнение плана пока что идет на 10%. Опять с большим количеством оговорок, пока что рынок растущий. Вот такие вот планы. Да? То есть пока идем по плану и чуть-чуть лучше плана. Если говорить о общих издержках, то есть общие издержки лично у меня по управлению составляют 470 рублей с каждого брокерского счета. То есть от размера проинвестированных денег составляет 0,19% комиссия составила за ну, то есть все транзакционные издержки, которые я заплатил. Профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который поддерживает всю эту инфраструктуру. Налогов нет, минимизируется за счет покупки на ЕС, инфляция, расчетная инфляция, которая у нас по Росстату составляет 3%, то есть превышение инфляции в ну, то есть мы идем с превышением инфляции, общую доходность, которую мы получаем, превышает инфляцию ну, там, практически в 7 раз. И самое главное, да, то, есть то что меня не может не радовать, то что <coughs> в портфеле имеется золото.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 А в это время деньги работают на него, то есть, капитал создается. Я с гордостью представляю эти результаты, потому что доходность сопоставима с рынка. Мы идем с опережением плана там более чем на 30%, у нас для стабилизации инвестиционного портфеля есть золото. Мало того, мы ведем себя предельно экологично. Все подробности, соответственно, находятся на сайте, да, ссылочку вы получили. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи.